Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия. Это мой муж Айхан. Мы живем в Алании, в Турции. Всем привет, дорогие друзья. И мы рассказываем в наших видео о жизни в Турции и в особенности в Алании. Сейчас мы находимся на пятничном рынке. Наш офис также находится здесь. И сейчас мы идем на обед. Покажем. покажем вам обычно где обедают в турции как выглядит самый обычный турецкий обед в кафе какие блюда э, предлагают ну и конечно же сколько все это стоит поэтому идем в традиционную турецкую так называемую столовую э, кушать потому что сейчас уже практически два часа дня и мы очень и очень проголодались Дорогие друзья, ресторан Еништинен Ери находится в самом центре Алании на Пятничном рынке, а именно прямо рядом с магазином Руя Кундура, с магазином обуви Руя Кундура, вы его прекрасно знаете. И пройдя мужской отдел магазина Руя Кундура, вы можете увидеть этот ресторан. Что же есть вкусного в этом ресторане? Конечно же, традиционные турецкие блюда и, что самое главное, очень вкусные блюда по очень приемлемым ценам, например, суп цена на суп 8 лир. И владелец этого ресторана, Ахмед Бэй, нам сейчас покажет все блюда, расскажет цены на эти блюда, расскажет про все блюда. И не забывайте обязательно включать субтитры, потому что он говорит на турецком языке. И если вы не понимаете турецкий язык, обязательно включайте субтитры. Я сделала перевод на русский язык. Ресторан называется Эйништейнин как я уже сказала, все ссылки на этот ресторан в описании к видео. Давайте пройдем внутрь, и Ахмед Уста расскажет нам про все блюда. Вот он наш повар, и сейчас он расскажет про все блюда, которые здесь есть. Этот ресторан находится на одном и том же месте уже 13 лет. Как вы видите, здесь такая простая обстановка, но, как я вам и говорила, подают очень вкусные, традиционные турецкие блюда. Сейчас мы с вами спустимся в кухню, где Ахмед Бей вот как раз сейчас несут одно из блюд. Вот таким вот образом их подают. И сейчас мы спустимся вниз и увидим полный ассортимент того, что здесь есть. Ну, конечно же, большое количество различных блюд. Все эти блюда подают с салатом и с лимоном. И делают все в настоящей печи на дровах поэтому давайте скорее спросим у ахмед Бея, что у них есть ахмед бы каждый день вот сегодня у нас по завтусе. сегодня у нас вот такие вот блюда а например завтра в среду в пятницу какой-то другой день могут быть представлены отличные блюда поэтому если вы приходите например на обед в этот ресторан даже каждый день то вы можете попробовать самые разные турецкие блюда каждый день поэтому друзья меньше слов давайте скорее смотреть и уже кушать. Sebze otu, ıspanak, ıspanak, tavu. Bunu fırında yapıyoruz. Bunu fırında yapıyoruz. Tavuğu. Bu fasulye, sosyaliz. Bu fasulye. Bu yup. güzel. Bu kahvaltı tavuğu. Kaskel ovağı. Güzeldir. Bu tavu sote, sebzeli tavur sote. Taz kebabı Pilav Pirinç pilavı Güzeldir Bu Köy pilavı Bulgur pilavı Köy pilavı İçinde biber, domates, soğan, balan var Karışık Çok güzeldir Köfte Bunu kendim yapıyorum Marketten almıyorum böyle yani her şeyini kendim yapıyorum Kıymasını, etini her şeyini kendim alıp kendim yapıyorum Bu da e, Taz kebabı Et Bezelye Et İçinde daha güzel bu karışık kızartma patates patlıcan bunların hepsini karıştırıyoruz ve yoğurt koyuyoruz üzerine köy yoğurdu orijinal yani marketten almıyoruz köyden getiriyoruz o zaman ıspanak Yoğurtu, ıspanak yoğurdu ıspanak yo biraz da yoğurt koyuyoruz güzel oluyor bu patlıcan musakka kıymalı patlıcan şöyle çok hoştur bu fırında tavuk burada fırınla yapıyoruz doğrudan ve bu fasulye kuru fasulye evet bir çorbalarımız var burada e, mercimek çorbası biraz satıldı, çok muşteri geldi satıldı bu tavuk çorbası şöyle bir karıştırayım bununla krema herhangi bir şey yok her şey doğaldır kemik suyundan yapıyorum özel Bundan sonra paça çorbası var, buyurun gelin. Paça çorbası, şöyle Kuzu kelle, kuzu gerdandan yapıyoruz. Paça kelle paça. Bunun içerisine bunlardan koyuyorum, özel sos, sarımsak sos, nane, nane ve pulber koyduğun zaman daha güzel oluyor. Bunları kullanıyoruz. Bu yemeklerin hepsini genelde fazlasıyla Burada fırında yapıyorum, yani doğal bir ortamda odun ateşinde pişliyorum. Daha güzel olsun diye, o zaman daha lezzetli oluyor, daha hoş oluyor. Bu tam burası, her şey doğal yani. Ahmet Usta, siz bu iş kaç senedir yapıyorsunuz? Ben şu anda 47 yaşındayım Hı -hı. ve 11 yaşından beri, çocukluğumdan beri bu işten geliyorum. Bu işletme kendi kıtamız ve 13 senedir biz buradayız, 13 yil oldu, 13 yıldır. Bu bölgedeki esnaflara hizmet ediyoruz. Ve paket servisi yapıyoruz. On üç buradayız yani. Paket servisimiz Paket servisimiz de var. İsteyen esnaflara gönderiyoruz. Buradaki bölge esnaflara yemeklerimizi paket halinde gönderiyoruz. Böyle özel kaplarımız var. Bunları kapatıyoruz. Korunaklı bir şekilde onları gönderiyoruz esnaflarımıza. Başka burada artı şeyimiz var. Burada lor peynirli makarna bunlar. Sonra yemeklerimizin yanında cacık var yoğurt var salata var ve tatlılarımız var sütlaç var fırında yapıyoruz fırın sütlaç var ee, bunu da normal köy yoğurdu köyden getirdiğimiz sütlerle yapıyoruz. yani buradan marketten hazır ürün kesinlikle kullanmıyorum her şeyi kendim doğal yapıyor yani katkı maddesi yoktur bizim ürünlerimizde ee, ve artı bizim fiyatlarımız şimdi kim e, ne olursa olsun Yabancılarla karşıda, Türklere de karşıya standart bir fiyat tutuyoruz. Şimdi ben e, Türkiye'de aynı fiyatı uyguluyorum, yabancı da aynı fiyatı uyguluyorum. Bir müşterimiz geldiği zaman herkese aynı standartta, aynı seviyede fiyatlarımızı tutuyoruz. Yani bu kim olduğu önemli değil. Alman olsun, Turiz, İngiliz olsun, Rus olsun hiç problem yok. Buradaki gelen normal e, Türk müşteriye nasıl hizmet sunuyorsak, aynı şekilde aynı fiyatla yabancı misafirlerimize de sunuyoruz. Также есть такой турецкий десерт, который называется Сютлач. Evet, fırında fırında Также Gerizle. делают в печке вместе с грецким орехом, Denici. посыпают вот так evet. вот грецким орехом tamam. и вот так вот подают. Böyle, İçinde süt, sütten yapıyoruz, doğal sütten yapıyoruz. İçinde pirinç var, yumurta sarısı var, buğday nişastası var, şekerli vanilya var. Hepsini yapıyorum, sonra bunu orada fırına veriyorum. Fırında üzerini kaynatıp üzerini kızartıyoruz. Böyle soğuduktan sonra servis ediyoruz. Güzeldir. Bugün ayın 24'ü, 24 Haziran itibariyle çorbalarımız var burada tavuk çorbası ve mercimek çorbası var çorbalarımızın fiyatı 8 liradır burada patlıcan musakka var patlıcan musakka fiyatı 12 liradır semizotu var ıspanak bunun yanına yoğurt koyuyoruz fiyatı yoğurt da dahil içinde yoğurt bizim ikramımız 8 liradır fırında tavuk var 12 liradır porsiyon olarak porsiyonu iki tane vardır 2 porsiyon iki alet koyuyoruz falan. 12 liradır var. suya var Fiyatı 8 liradır. Burada faske bavu var. Fiyatı 10-15 liradır normal fiyatımız. Burada kavuk sotemiz var. Bu fiyatı 12 liradır. Pilav var. Deniz pilava 8 liradır. Deniz pilava 8 lira. Bulbul pilava 8 lira. 8 lira. köftemiz var. Köftenin fiyatı 15 lira. Kızartmanın pilava porsiyonu 10 lira. Sebzeli kebab kırmızı yetkilerin fiyatları 15-15 liradır burada makarnamız var makarna çeşitleri makarna çeşitleri hepsi fark etmiyor salçalı fırında hepsi dahil olmak üzere onların fiyatı da 8 liradır cacık, yoğurt, salata bunlar 6 liradır süt nacımız var fırında yapıyoruz üzerine ceviz atıyoruz 10 porsiyonu da 8 liradır Су normal e, market, 1 lira. 2 еду в этом ресторане готовят в печке на дровах. И вот одно из этих блюд Ахмед уста сейчас достает. Сейчас посмотрим что здесь за вкуснятина а, патотесли а, сате из курицы с картошкой и вот в такой вот печи они готовят готовят все блюда поэтому здесь блюда очень вкусные друзья вот такой вот большой выбор еды и сейчас я вам покажу что мы выбрали с айханом сегодня обычно мы едим суп либо берем айхан взял семизоту джаджик и булгур у меня перинч рис лесной кебаб орман кебабы и джаджик обычно мы берем либо рис булгур с какими-то дополнениями с мясом либо, когда есть не очень хочется, берем э, суп. Ну и, конечно же, приносит салат, хлеб, э, воду. И э, можно взять э, перчик с лимончиком. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и нам тоже. Приятного аппетита. Друзья, и особенно летом мы всегда вместе с разными блюдами берем джаджик что такое джаджик это йогурт разбавленный с водой в него также добавляют соль огурец иногда добавляют мяту ну, в общем по вкусу и э, здесь э, джаджик делают из домашнего э, йогурта на самом деле я вам раньше говорила что жару очень хорошо утоляет э, вода с лимонным соком с натуральным лимоном поэтому когда пьете воду летом не пейте просто воду а старайтесь в воду выдавливать всегда лимон и также одним из блюд э, джиджик также можно пить но ну, он напоминает немножко крошку на самом деле очень хорошо утоляет жажду в жару и насыщает поэтому советую вам джаджик, мы также его очень часто делаем дома покупной йогурт разбавляем водой Э, натираем туда огурец соль, добавляем мяту либо какие-то другие приправы и это потрясающее летнее блюдо поэтому пробуйте дома либо приходите в ресторан и э, пробуйте в ресторанах ну и конечно же после еды нам принесли чай свежезаваренный турецкий чай, вы знаете, что турецкий чай пьют вот в таких вот стаканчиках Айхан каштан и чай айхан пьет очень много чая каждый день вот таких вот стаканчиках тюльпанчиках и привезли sonra... После меккей зону <gülüyor> <gülüyor> после еды принесли также арбуз арбуз очень тоже очень хорошо утоляет жажду в жаркую погоду поэтому друзья всем еще раз приятного аппетита кто кушает Siz, sizi, Ахмед Ну что, дорогие друзья, мы сытые и довольны выходим из ресторана. Сейчас отправляемся на пару встреч и потом идем обратно работать в офис и знаете что я вам хочу сказать Эхенсандвини мы мекли да очень очень вкусные блюда в этом ресторане конечно обалденные и знаете что я вам хочу сказать друзья когда вы приезжаете в Турцию обязательно посещайте вот такие вот казалось бы не но это не туристическое место, а обычный ресторан, обычная столовая. Поэтому обязательно посещайте такие места, и вы увидите именно все самое интересное, вкусное и красивое, что Турция вам может показать. Поэтому ходите, пробуйте традиционные блюда, общайтесь с людьми, узнавайте их историю, откуда они, чем занимались. Потому что, например, этот ресторан ему 13 лет, представляете? И э, даже йогурт в этом ресторане, даже джаджик в этом ресторане делается из натурального йогурта. Ну, в общем, мы побежали обратно в офис. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Пока-пока.